Доброго времени суток, зрители подписчики моего канала. С вами Веном. Мы продолжаем прохождение новой незримой войны. У нас на очереди миссия Энншпиль. Доки Цероса, стратегический объект Доминиона. Сюда отправляют на ремонт поврежденные крейсеры класса Горгона. Их координаты засекречены, но не для Дэвис. Агент штаб защитников все еще на ее стороне. Что же она задумала? Похоже, она перебралась на Ксанф. Это экспериментальный боевой корабль с внушительным штурмовым арсеналом. Она хочет добить наш флот. Без его поддержки Валерия ну не удержать власть. Как мне обезвредить этот Ксанф? Он оснащен прототипной броней, которая отражает прямые атаки. Но если сосредоточить огонь и повредить орудие, Дэвис придется отступить. Во время ремонта Ксанф да. будет уязвим. Но он почти наверняка отступит на охраняемые позиции. Прорви оборону, атакуй беззащитный корабль, и у нас появится шанс. Да уж, как всегда, все в моих руках. Тут сразу же очень такой момент интересный. Почему если уничтожит э, Ксанф наши Гаргоны, то мы проиграем якобы? Ну, то есть не, не удержит власть Валерин. Неужели эти Гаргоны сделали такое огромное количество, точнее, такой огромный вклад в нашу победу против Дейс, что теперь если она уничтожит Гаргоны, то мы резко проиграем. Но это как-то вообще странный какой-то момент, я, честно говоря, не понимаю вот его вообще полностью. К тому же, почему бы не взять, не взять просто и вывести Гаргон из этих ангаров и послать их в какое-нибудь другое место. Неужели они прям вообще приколоты к этим местам? Прям вообще никак их не отодрать, и они никак не улетят. Потому что Ян Оксанф это какая-то установка, которая только летает именно на небольшие расстояния, причем очень медленно. Вы сами это увидите во время сражения. Не за мгновение она долетает. И к тому же, да, еще никто не отменял гипердвигатели, гиперпрыжок у наших горгон. Короче, много очень вопросов. Сюжет, конечно, очень простяковый. Если так говорить, точь, ну, как сказать, прямо сказать, то простяковый сюжет, потому что они много сюда внесли в того, чего вот вносить им не стоило. Потому что это очень усложняет сюжет и очень много вопросов вносит. Так, что у нас вообще есть на карте? Операционная база. Новые войска организуют базу в южной части доков. Ну, то есть мы будем, видимо, на максимальном отдалении от Ксанфа. Да, Ксанфа уникальная военная разработка. Этот корабль может быть оснащен огнеметом, электромагнитной пушкой, отсеком для беспилотной авиации, ракетным арсеналом, дополнительный боевой режим здесь засекли. Ну, короче, вот у Ксанфа я заранее, конечно, посмотрел, как играть эту миссию. Я не уверен, что я ее пройду с первого раза, хотя вот предыдущий я посмотрел, и я знал заранее, как пройти ее с первого раза, поэтому прошел. А вот, вот эту миссию я не уверен, что пройду с первого раза. Потому что там очень много будет врагов. Прям просто полчища. Причем здесь еще будет э, вражеский призрак, который будет указывать координаты для ядерного удара. Но я воронов, наверное, не знаю, буду ли его нанимать или нет. Сейчас я определюсь. Плюс надо еще не позволить мне уничтожить ни одной горгон. Но вот это, скорее всего, я все-таки позволю. Потому что ну прям очень их много будет нападать. А у меня... Как вы понимаете, контролинг на совсем не очень высоком уровне. Давайте посмотрим еще новости. В результате затяжной битвы силы Доминиона разгромили флот протосов на Вардоне. Утверждают, что многие защитники человечества сражались на стороне Доминиона. Возможно, они вернулись на сторону Валериана. Генералу Дэвису однако, удалось скрыться. Доминион обещает награду за любую информацию о ее местонахождении. Ну, как бы, я уже знаю, где он находится, и поэтому данная информация уже устарела, неактуальна она. Так, тут у нас есть еще что-то. Заправочная станция. Здесь крейсеры класса «Гаргона» пополняют запасы топлива перед тем, как покинуть доки. Ну, вот опять же, да, как я сказал, есть тут проблем много. Потому что неужели «Гаргоны» настолько вообще пустые, что там нет ни одного вообще, ну, как сказать, литра, да, от чего там они заполняются. Как, как вот топливо измеряется баррелями, может быть, баррели нефти, да, баррели бензина или что там, дизель, какое у них топливо, неизвестно, ядерное какое-нибудь топливо. Ремонтные роботы. Инфраструктура доков раз поддерживает отрядами ремонтных роботов. Обычно роботы работают по краям платформ, так как они не мешают движению грузов. Возможно, это, кстати, намек на то, что можно там отремонтировать свою технику, но, как вы понимаете, это ремонтные роботы находятся весьма далековато от другого конца карты. И, в общем-то, даже если я вот здесь уже буду воевать, я сюда возвращаться просто не собираюсь. Хранилище ракет. Согласно стандартной процедуре, весь боекомплект крейсера Горгон должен быть снять, снят перед началом ремонта. До его начала все ракеты G-23 бережно складируются на отдельной платформе. Ну и хрен с ними, с этими ракетами. Слетали бы отсюда нафиг. Ладно, посмотрим давайте-ка экипировку. У меня появилась новая экипировка, это ионное силовое поле. Скрывает э, новый щитом, мешая весь получаемый урон до 10 до тех пор, пока щит не поглотит в общей сложности 500 единиц урона. Щит существует в течение 10 секунд. Ну, вот это, кстати, неплохая вещь. Однако гранаты здесь окажутся более полезны, потому что очень много орт врагов, и поэтому. Чтобы их немножко рассеять, импульсная граната окажется очень полезной вещью. Хотя можно в то же время и светошима если У меня, например, армия будет большая. Ну, давайте все-таки возьмем, на импульс. Потому что не факт, что у меня будет много войск в тот момент, когда на меня нападут. И я возьму, кстати, еще карабин. Потому что здесь нужно будет стрелять по модулям этого ксанфа. А чтобы его как можно быстрее устранить, подойдет, конечно, карабин. Так, ну, чтобы вас не смущать и чтобы себя не смущать... Я сейчас болею, но я все-таки взял капли, закапал себе в нос. Конечно, знаю, что есть привыкание, такой эффект небольшой у этих капель. Ну, то есть нос уже постепенно потом берет и не может нормально без этих капель дышать. Ну, чтобы просто не было слышно вот этих звуков, типа моего очень глубокого вздоха там, или прочих вещей, короче. Я решил закапать эти капли. Так, ну что ж, у нас есть еще. У нас есть, конечно, чем подчиняющий визор. А, но этот, как вы понимаете, подчиняющий визор, он всего лишь навсего подчиняет один юнит. Хм, ну тут будут батлы у врага. Сто процентов я помню, что будут батлы, но вот именно сам ксанф мы подчинить не сможем, как вы понимаете, поэтому нет. Я возвращаюсь к дальномеру, это наиболее полезная здесь вещь. А вот какой выбрать здесь костюм? Ну, тут, скорее всего, на самом деле подойдет Аполлон. А, потому что мне надо сейчас как можно больше будет впитать в себя урон. Плюс как можно больше внести урона. Соответственно, мне нужен костюм, который может этим похвастаться. Ну, вот Аполлон лучше всего здесь подходит. Потому что энергия быстрее восстанавливается. И становится, соответственно, на 100 единиц больше. В общем-то, поэтому выбираем этот костюмчик. Uh, устройство какое мы возьмем ну вот я все еще пока в раздумьях то ли взять светошумовую гранату то ли взять импульсную гранату ну тут вот как бы одно и другое оно очень полезно здесь будет вопрос в том что наиболее полезно то ли граната то ли светошумовая граната ну давайте ладно все-таки возьму гранату попробую если что я переиграю так что у нас по юнитам Появилась новая, кстати, вещь. Продуманная логистика значительно сокращает время обучения морпехов. Ну, я бы не сказал, что уж супер значительно, скорее всего, на 50% сокращает их строительство. Так, ну тогда что мы возьмем еще? Ну, для воронов, кстати, можно было бы другое поставить. Это можно было бы взять элитное вооружение. Потому что вот реально я заметил, что вот играл человек, у него вот вороны очень хороший урон наносили. Поэтому можно попробовать взять для него. Как раз таки вот это. Ну конечно и для батлов бы неплохо иметь такое вооружение. Но проблема в том, что батлы здесь скорее всего мне не пригодятся. Я здесь буду пользоваться голиафами, как ни странно. Плюс воронов возьму. Вот что у нас у голиафов стоит? Увеличивает дальность атаки по воздушным целям и по наземным. Ну, понятно, короче, просто атака увеличена. А что еще есть у них? Значительно сокращает время строительства голиафов. Вот это, кстати, хорошая вещь. Автоматически чинит голиафа вне поля боя. Вот это, кстати, еще лучше. Я, наверное, возьму поэтому вот эту способность. А для танков, ну для танков, наверное, тогда. Лучше всего подойдет именно постройка что ли, или нет. Что у них еще есть? Позволяет производить осадные танки на заводе без пристроенной лаборатории. Вот это, кстати, да. Да-да-да, потому что я хочу, во-первых, на заводе строить голиафы. Во-вторых, я буду строить осадные танки там. И поэтому строительство танков без модулей, это вообще просто прекрасно. Также вот чинка Голиафов, потому что я думаю, что основной состав войск у меня будут Голиафы. Так что мы Голиафов будем нанимать, и чтобы они чинились сами, это будет вообще просто великолепно, скажу я так. Да, как раз мы будем идти в атаку там, что-нибудь перестраиваться, они починятся, и мы пойдем дальше. Так, так, так, так, ну вроде все взял, даже вот мне это уже достаточно, это достаточно... Ну, можно, конечно... Ну, хотя нет, я для батлов даже ничего строить не собираюсь. Ворон нужен, во-первых, для того, чтобы палить призраков, которые вызывают ядерный удар. А во-вторых, они нужны для того, чтобы... Для того, чтобы... Чтобы, соответственно, еще вот использовать эти... вот эти наводящиеся ракеты. Так, ну и, в общем-то, все. Ага, на сложности боец... На сложности бояться, я просто перепроходил предыдущую миссию, чтобы получить дополнительные техи. Правда, я все равно этими техами, в общем-то, не воспользуюсь в конце. Это вот эта вот продуманная логистика. А что еще можно с помощью этого? освободителей, гелитрон, голиаф. Ну, вот голиаф, да, это было бы неплохо, но все-таки вот если одно брать, то автопочинка это гораздо лучше. Так как я таким образом потеряю гораздо меньше голяфов, чем мог бы. Ну и давайте начнем. Посмотрим. Последняя миссия, последнее задание во всей серии StarCraft. Пока еще. Во втором, в первом StarCraft миссия прошел дофигища. И сейчас я прохожу последнюю. На эксперте практически получается я всю компанию прошел на эксперте были миссии которые я проходил на ветеране но это было в лего все взвод по моему даже в heart of the Swarm, я там почти все прошел на эксперте wings of liberty все на эксперте и первая кампания тоже пройдена хорошо ну, давайте начнем а, даже без предисловий да сразу Расположил свои войска рядом с крейсерами. Да, и я думаю, нам стоит продолжать прослушку переговоров защитников. Готов. Готовьтесь к бою! Лучше мы умрем за арктура, чем станем служить его убийце. Так, окей, okay, ребята, идите умирайте, я вас жду. Можно без дела? Готов. Блин, непривычно. Я теперь кнопку на 4 назначаю, чтобы войскам можно было назначить на однерку, на двойку. Здесь это, ну, призрак, который сбежал. Ну, конечно. Ничего, разберемся. Есть да, а ты уверена? Силенок, тебе хватит? Так, меня знаете, кого надо сейчас? Я думаю, вы догадываетесь, кого мне надо. Мне надо рабочих, конечно. Так, блин, они решили напасть сюда. От этого я и не знал. На меня. КСН готов. Вот не тебя, КСН готов. Так. Давайте еще нанимаем КСМ, плюс еще строим командный центр. Но сюда подходи, сейчас здесь еще будет тучка... тучка бомжей. Они. На и ну и все. Городов. Так. Жду Так, так, так. Мне надо быстрее заводом заняться. Виспен. Блин, а веспина-то вообще нет у нас. Вижу на к Он движется к все к перехвату да да да и Чего, А, и у меня еще и нет до сих пор инженерки оказывается ее моё что у нас за даст... войска то Вот по этой надо цели стрелять. Так как энергия восстанавливается довольно быстро, то в принципе она довольно быстро расправляется с этими защитами. Так, давайте сюда перемещаемся Но тебе к нему с боем. Давайте, давайте, голиафов нам. Нужно больше. Сейчас раскликаюсь, я, блин, вот пока проснулся, можно сказать, прям. Давайте, давайте, давайте, больше КСМов. Больше Виспена мне сейчас нужно, вот что мне нужно. Давайте, добывайте мне больше Виспена. Так, Голиафа в первую порцию появилась. Да? Ты уверена? Я-то <связь> не говорил своего. Своего положения дел. У меня тут, тут еще далеко не все готово. Но можно ядерку пустить куда-нибудь вот сюда. о, -о, -о, -о, -о. Великолепно опустил ядерку, хочу я вам сказать. Мы это уже, наверное, сами поняли. Выполняй. Вот и все, минус еще один. Вражеский центр поддержки. Так, ну что там, у меня больше рабочих. Отступаем. Так, мне надо задействовать еще и другие какие-то э, здания. К атаке. Мы и так, так, так, так, так, ребята, давайте пока немножко поосторожнее. Ну то есть, не, поосторожнее, давайте помедленнее, у меня тут этого надо поставить сначала, вон чё. Что, что Блин. Слышал? Дэвис ведет к Дэвис отсек с новейшими истребителями. Слышалось Давайте ставьте еще. А, ну уже не успеете. Давайте сюда идем. Так, сам стоит, сука, наверху. Где он стоит-то, блин? Отлично. Бегите, бегите, бегите от него. Он сейчас все равно попадет под атаку. Нам нужен так, мне нужен тоже ремонт. Сейчас, давайте-ка отчиниваемся. Ставим, давайте-ка, здесь здание. Что Есть хм. А, нет, подождите что-то не пойму, что происходит. Минералов плановато. Так, мне надо реактор. на Да. Так, давай-ка идем мы к тебе. Так, вы, ребятишки, уходите отсюда, давайте-ка добывайте в него. Так, хранилище поставь. Давай-давай-давай-давай, сюда. Минус бараки. Ага, ребята, сами себя заблокировали, да? Атакуйте тогда вот этот реактор. Так, блин, надеюсь, ядерка не заденет. А, у меня есть один. Сейчас он где-то здесь, наверное, придет. Да, блин, уничтожьте, я сказал. Так. Время работает против нас. Да? И переону нужно время на восстановление. Нова, продолжай пока без нас. Ага, Я так и знал. Валериан не имеет права командовать флотом своего отца. Ксант готовится выйти на огневую позицию, Нова. А вот тут сейчас будет проблема у меня, потому что у меня практически нет никого Сохранюсь, если что Но я, правда, думаю, все равно мы здесь не выдержим Да, я зря туда пошел, все армии прям ждал, пока их Поняла. Пока они нападут <музык> а, я <связывая> всех вообще, абсолютно всех Понятно, куда пойдет в атаку сейчас корм. Поэтому особо я не буду сейчас сгаляться. <свят> Сильно рашить я не стану. <свят> надеюсь, я тоже на это надеюсь, что я тут не скопычусь, пока ты будешь идти в атаку. Так, можно поставить, кстати, я узнал такой момент, что оказывается, чем больше мы ставим этих центров гостов, тем больше ядер у новой. Я этого не знал, блин, до какого-то момента, вот буквально только недавно узнал, соответственно. А до этого я не был, я был в невидении, так скажем. Давайте все сюда. Ядерный удар готов, понятно. Давайте-ка нанимаем еще. Так, кстати, в этот раз, по-моему, нападение будет вообще с другой стороны. Если не ошибаюсь, вот здесь. Забиваем, давайте-ка на Гиперион. Хотя можно было бы ему помочь с помощью ядерки, но уже поздновато это делать. Ага, конечно. Сейчас ищу уже. Так, мне надо... Поставить здесь еще И еще где-нибудь вот здесь, например, Академия Гастов, ставьте. Так, мне надо еще хранилищ. Нет, забивай. Так, ну немножко есть у меня, в принципе, запасик небольшой. Быстро и легко, потому что у новой есть UMP-шки. UMP-шки тут делают свое. Так, давайте-ка убираем. Поставлю еще парочку турелек. Так, здесь давайте лабораторию наконец устанавливаем. И реактор. Вот в этом здании. У нас уже почти все улучшения есть, так что надо сейчас, главное, немного поднакопить армию, и можно будет уже начинать атаковать. Кого нельзя строить, я что-то не понял. Реактор, что-то главное не ставится. Так, э, ворон нужен нам хотя бы один. И давайте сюда побольше еще Голиафов. Плюс, к тому же, Хорнер опять прилетает. В том же месте, в тот же час. Я сохранюсь на всякий пожар. Фикс этой новой. Так, отходим. Отходим, отходим, отходим. О. Времени в обрез. Атакуем Гаргону. Ксанд готовится выйти на огневую позицию Нова. Отлично. Сейчас мы вам приготовим очень радостный, радушный прием, радушный. Ядерная ракета готова. Да где Нова, ты ее Так, давай-давай-давай-давай, ядерку еще одну. Еще-еще сюда... ядерки. Подключу. Вот так вот. И молодец. Сейчас мы можем помочь зато Хорнеру по полной программе, где бы он не появился. У нас все наши юниты живые. А, поставь здесь еще бункеры, слушай, да. Бункеры и турельки. Если что, ну я не знаю, мы вернемся на базу. Слышу тебя Ресурсы тут ограничены, вот в чем проблема. Отлично. Идем давайте ка все сюда. Так, новая, иди вперед. Будешь расчищать, расчищать путь. Так, вот эта часть пускай возвращается домой, потому что тут сейчас будет бадья полная. А вот эта часть пускай объединяется вместе снова в одну. Так, и новая, и новая, и новая нова. у нас, давай-ка вызывай сюда ядерку. Так, сильно много я, оказывается, взял. Переборщил, так сказать. так ставим еще Так, тут база освободилась, кстати. Сразу замечаем. А, ну игра схранилась с собой. Да ёп твою мать, откуда вы взялись-то, сукины дети? Типа, может, он реагирует когда ситуация. найдет? С какой И стороны мы пойдем в атаку? Тоже, так, мне знаете, что нужно? Мне нужен один Рейвен. Потому что туда, на хайграунд, забраться без рейвана, я думаю, это практически невозможно. Ну, точнее даже не в смысле без Рейвена, а в смысле без того, чтобы была поддержка какая-то с воздуха. Да, великолепно, ты выбрал место, где высадится, ребят. Точнее, Слушай, Хорнер. Мэтт. Я, я сохранюсь, потому что могут напасть, пока я тут буду воевать. Вот и что мы то, что тут освободили базу. И что вы думаете, а тут еще будут что ли создавать? Ну, видимо, на это намекается. <толкнули> Где это запуск ядерной ракеты? Ты вообще о чем? Отходим Мы уже, все. Мы и так. Да. Да, давайте, в Мы отступаем. Так. так, так, так. А у меня все лучшие то есть уже, Будь да? Все Начинайте следующую атаку. Дэвис ведет Ксан в Гаргоне Доминиону. Здесь, я думаю, мы сможем одной новой отыграть, хотя нет ядерок недостаточно. Было побольше бы ядер готово, то было бы все великолепно. А так нет. Сейчас главное, чтобы не сдохло еще и нова. а то нового может тоже откинуться в принципе спокойно. Блин. Ай. Не успел задействовать она свой ядерный потенциал, соответственно, все этому этому хламу конец. А я еще и при этом сохранил завод. Ха -ха -ха. Так, сохранюсь. Надо сейчас Мэту помочь главное. Потому что все, у нас уже нету припасов больше. Надо перелетать базами. Есть Снова. Мы в Надеюсь, скоро увидимся. Так, давайте все туда. Давайте все сюда, сохраняемся и давайте сейчас попробуем. Блин, а у меня тут все сейчас задействованы. А, ну у меня что, Треван есть? Так, все, мы расчистили. Давайте мочить его. Ха-ха-ха. Так, отходим, ребята. Я не знаю, что будет дальше. Тебе придется разбираться по ходу дела. Отходим. Блин, базу надо бы защитить. Но, видимо, это очень будет сложно сделать. Блин, минералов вообще нет, можно сказать. Они снесли абсолютно все здания, да? Вообще все. Почти что. До этого они добраться не смогли. Блин, что мне нужно? Казарму нужно поставить. Я первый театр. Аааа, а -а -а -а, сука, они знают об этом. И сюда движется Выпитали. уже. Наверное, зря. Да. Это я зря решил поставить здесь. Мне сейчас немножко еще додали Голиафов. Что Уходите, ребята! Ну, кстати, можно сейчас с ним попробовать разобраться. Давайте-ка сохранись. Оп-оп-оп. И все. Мы Лови, сукина, все, сукина боже. дочка. Дэвис еще жива, в эфире только шум. Она не выходила на связь с момента крушения. Отправь мне последние координаты, я найду ее. Конечно. Отлично. Фух, это было очень сложно. Похоже, она одна. Отлично. Что-то я не уверен, какие-то люди Я знала твою семью, когда ты была еще ребенком. В то время мы все были на одной стороне. Прошлое не имеет значения. Я заплачу за свои ошибки. И я знаю, зачем ты здесь. А ты как они палец. Я знаю, что поступаешь правильно. Но если ты сделаешь то, что задумала, значит, ты ничем не лучше меня. Подумай, пока не поздно. Я все сказала. Ха, мы что может новость сделать? Она ж ничего не может никак не ответить ни черта тебе. Вариантов я не вижу никаких. Поэтому... Слышимость отличная. Ну-ка, а если я сейчас уйду в невидимость, она сможет увидеть новую? Поняла. как она видит новую, -мо, что за чит? Что за читы использует адмирал Дэвис? Как она ее видит? Смотри. Ты ее не видишь. Ты ее не видишь. Это просто все случайные твои действия. Да ладно, нет, она ее видит процентов. Ладно, лови, короче, гранатку. А что она еще могла сделать, вообще интересно. Ну ладно, мы получили все достижения, я прошел компанию новый, И, в общем-то, я получил еще и заодно портрет новый. Ну, конечно, я его использовать не буду, просто как портрет интересно. Довольно сложное задание, я его несколько пере раз перепроходил, потому что очень опасно терять много юнитов было вот против этого робота. Я вот буквально на тоненьком выигрывал эту битву. Если бы еще немножко я потерял больше голяфов, чем доступно, то я бы, скорее всего, проиграл бы. Ну ладно, надеюсь... А, ну какой еще, надеюсь, понравилось вам видео? Еще сейчас, конечно, заставка окончательная, финальная. Ты нарушила приказ императора Но я помню его еще кронпринцем Тогда на интересовали только инопланетные артефакты Я вступил в его фонд Мебиуса Хотел поразить всех своими изобретениями И погубил карьеру Эта команда все, что у меня, у нас осталось. К чему ты клонишь, Рэгги? Мы верим только тебе, Нова, и пойдем за тобой куда угодно. У Доминиона всегда будут проблемы. И мы будем решать их по-своему. Недавняя попытка государственного переворота. Волнения в Доминионе утихли, когда император Валериан вернул контроль над правительством и обнародовал доказательства вины защитников человечества. Опросы показали, что большинство граждан считают ликвидацию такой опасной преступницы, как генерал Дэвис, абсолютно оправданной. Что нам делать с новой? Хм? Ничего. Пока ничего. Ну что ж, похоже, это конец Оуны Старкрафта, который вообще только возможно было достигнуть. И тут у нас, кстати, еще обращение есть. Всем тиранам, протосам и зергам приключение удалось на славу. Старкрафт 2 для нас непростая, но любимая работа. Мы черпаем силы и вдохновение в вашей поддержки. Удачи и приятной игры. Увидимся на поле боя. Команда разработчиков Старкрафт 2. Ну, в общем-то, что я хочу сказать по поводу этой кампании. Она мне, наверное, понравилась больше всего, больше всех, потому что она, конечно, была короче всех. Ну и к тому же, видно, что разработчики на что потратили свои силы, на разнообразный сюжет, на вставки, на много кина. Что, конечно, безусловно, было очень приятно посмотреть. Конечно, были очень большие трудности в этом прохождении, как же без них, иначе бы это было бы не StarCraft 2 я был порой вообще настолько сильно потрепан в битве, что я чуть ли не проигрывал. Это вот встречалось практически, наверное, в каждой второй миссии такое. Были, конечно, и простые миссии, были и сложные, но <coughs> их всех объединяло одно, то что довольно много разнообразного сюжета в каждой из них. То есть и там какие-то дополнительные подмиссии, как вы помните, да, <coughs> «Во тьме», если не ошибаюсь, называлось миссия, где я воевал сначала с дергами, потом воевал с роботехническими какими-то э, устройствами, да, с роботами. И, в общем-то, мне очень понравилось, я хочу вам сказать. Да, на Эксперте, конечно, играть очень сложно, я согласен с тем, что было все очень близко, но это, я все-таки выиграл, да, давайте-ка подчеркнем это. Следующее, что у нас на очереди, я думаю, что это видео выйдет где-то уже ближе к октябрю-сентябрю, а то, может быть, даже и позже. Что я хотел сказать. Дальше нас ожидает еще больше Starcraft. Это только начало, которое я хотел продемонстрировать на канале. В дальнейшем у нас будут выходить какие-то битвы, схватки 1 на 1, 2 на 2, мутаторы, коллективная игра игрока в ранке. И я думаю, что гораздо больше всего будет интересного на канале, связанного с StarCraft, В том числе и турнир, который выйдет 7 октября на моем канале. Турнир Венома. Кубок Венома. Всех желаю там увидеть. Всем желаю удачи в этом турнире. Я думаю, что наверняка здесь есть зрители, которые будут смотреть и а потом пойдут на турнир в будущем. Знаете, что турнир я запланировал давно и я его по-любому проведу вопрос в том насколько я его масштабно проведу потому что я еще пока вот когда записывают видео я записываю его вам рассекречу большой секрет я записываю это только в апреле 2018 года то есть получается практически за полгода да но так и есть я записываю гораздо раньше а, прикол в том что Просто у меня не было времени на потом записывание. Я уже запланировал на лето много всего. И наконец весны. Так что записи я решил провести гораздо раньше. Приходите обязательно на турнир, приходите обязательно на битву 1 на 1. Скорее всего, у меня также будет в группе ВКонтакте специальное обсуждение, чтобы вы могли записаться на битву 1 на 1 со мною. Надеюсь, вас там увидеть. Да, еще хотел сказать, что я прошел, получается, все компании на эксперте. Теперь у меня нет вообще ни одной компании, которая ее не прошел. Единственное только, конечно, Lego все вызывает. На Ветеране я прошел, но там я уже не собираюсь перепроходить, потому что это, конечно, такой гемор. Может быть в будущем когда-нибудь я буду вести стримы и пройду Lego все вызывает на максимальном уровне сложности, но это пока что в планах только. Ну и всем любителям StarCraft я желаю удачи в битвах, как вот было на этого написано, да, удачной игры, удачных битв и Поднимите там, не знаю, бриллиант, платину, либо же даже грандмастера, если у вас это получится. Ну а с вами был Веном. Надеюсь, вас уви... с вами увидится в будущих каких-то видео, в том числе по Старкрафту. Ну а я вам желаю всем удачи, всем пока.